Всем привет. Что происходит у человека? Человек решил ваши отношения навести тучи. Что-то говорит, но не договаривает. О чем либо хочет сообщить, пишет, да, что-то хочет сказать. А потом, когда вы можете уже время освободить именно для разговора, человек начинает шутить, якобы хотел так привлечь свое внимание. Всем пока.